Максим! Зачем ты их пугаешь? Они видишь радуются солнышку весеннему? И главное они купаются, снега не боятся, они как будто моржи. Главное под этими, под капельками, да? И хвост умокнул. Он еще ухаживает до барышня. А, это они перышки моют свои. Ага, он под душем пришел, под душем помыслить. Даже голуби, видите, душ принимают. Ну, ладно, испугался. пугаха идти. Пошли. Идем. Идем. Мне понравилось? Мне понравилось? Да. Ребята, нам корм уже закинули. Смотрите, смотрите, вот это вот. Сом! Сом! Ты че так делаешь? Ты че на ногами умеешь возить? Сом! А мы вот тут ловим, кто-то нам тут выкинули, какой-то корм. Сом, ты куда убежал? Сом! Я кушаю. Я вон, видите, всё кушаю. Это я вот верх ногами умею кушать, видите? А вы не, не умеете верх ногами плавать, а я умею. Ой, я там что-то в уголочке что-то тоже нашла. Смотрите, я нашла что-то в уголочке. В уголочке там что-то нашла и кушаю. А я вот тут кушаю, вот тут вот. Хороший корм, вкусный. Тут даже растения растут вот у нас, да. Ой, а вот я вот извини, по всему аквариуму не могу никак найти, где у нас тут рыб, где у нас тут корм. Ой, наконец-то хоть нам корм дали, а то этот Максимка спит и спит, никак нам корм не дает никакой. Сом, так да где Сом? Так да куда убежал Сом? Почему я тебя не вижу, Сом? Опять спрятался? Да, спрятался я, не люблю, когда на меня камеру наводят. Я убежал. Я наелся и убежал. Потом они уйдут, когда я буду ушел кушать. Ну ладно, кушай. А мы вот тут страски плаваем, мы вот кушаем страски всякую. Мочь. А вот это что у нас такое тут лежит? Что это такое? А вот то каракатится, что ли? Ой, я боюсь. Сетришки, я тут... Да не бойся, это камень. что ты боишься-то? Ну ладно, а ты я спряталась на том уголочке, сейчас зажалась. Боюсь, просто думаю, что там такое непонятное. Да не бойся, это память. Вот так вот, вот так вот я кушаю, кушаю, вот, кушаю. Видите, я кушаю. А Сон куда-то убежал? Да ушел я там, в кустах сплю. Я быстренько наелся и убежал. Даже меня вы не найдете ни в каком углу, потому что я Сон, Кукушка называюсь. Я 8 раз и убежал. Понятно вам? Ну ладно. Вот когда коту нечего делать, он что делает? Да-да-да. А когда нам надоедает какая-то обстановка, мы что делаем? Делаем перестановку. Я решила поменять мебель в комнате. И освободить шкаф, в котором что-то на толка на как попало. И, разбирая шкаф, я неожиданно что-то нашла. Дай посмотри, что я нашла. Ну, дай я покажу. Я нашла. Покажи. Я нашла целый пакет я новогодних начинаю. подарков. Дай мне тут компетку-то. Спасибо. И Андрюшке вафельку дай. Спасибо. Вот как хорошо делать себе заначки-сюрпризы.